Студенты Казанского университета сыграли в популярную интеллектуальную игру Что, где, когда. Алтерег Супермена Кларк Кент работает журналистом. Казанский федеральный университет посетила делегация во главе с чрезвычайным и полномочным послом Киргизской республики Гульнары Клары Самат. В рамках этой дорожной карты мы хотим первый да, запуск именно совместных образовательных программ. В 2021 году исполняется 580 лет со дня рождения поэта, суфия и государственного деятеля Алишера Навае. Он одним из первых начал писать литературные труды на тюркском языке. Проект предусматривает описание рукописей новоих собраниях Российской Федерации. Мы этот проект уже пять лет назад. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Радик Загидуллин. В Москве ректора Ильшата Гафурова удостоили звания «Почетный доктор Института Востоковедения Российской Академии Наук». На церемонии директор Института Востоковедения РАН Виталий Наумкин вручил знаки отличия, а также диплом. Студенты Казанского университета сыграли в популярную интеллектуальную игру «Что, где, когда». Все подробности в сюжете моих коллег. Считается, что Супермен специально выбрал журналистику, ведь тут у него нет никаких преимуществ перед людьми, кроме неё. Спортивная версия классической телевизионной игры прошла в стенах КСК КФУ «Уникс» и отличилась большим количеством команд. Всего их 30. Участие приняли студенты различных курсов и институтов Казанского университета. Так им удастся продемонстрировать свои знания в совершенно разных областях. Сегодня ведущим турнира будет Роман Новиков, заместитель руководителя брейн-клуба КФУ. И, соответственно, пакет вопросов всегда подбирает он. Какие-то вопросы он пишет лично, какие-то, ну, то есть они авторские. Какие-то вопросы подбираются из базы «Что, где, когда» наиболее, на его взгляд, подходящие к, так скажем, вопросы, которые могут играть и опытные игроки, и новички, чтобы ни у кого не было такого, что я ни на что не ответил. Таким образом, главная задача турнира – это популяризация интеллектуальных игр среди студентов. Вопросы самые разнообразные – знания от героев комиксов до библейских сюжетов. Интересно попробовать свои силы, что вообще здесь будет, что из этого получится, так как большинство из нас играет в первый раз сегодня. Претендентов очень много. В любом случае, будем стараться. Надеемся, что покажем достойный результат. Отметим, что игра проходит в рамках фестиваля «Интеллектуальная весна». Впереди студентов ожидают парламентские дебаты, на которые еще открыта регистрация. Записаться на участие можно до 17 часов 29 апреля в группе «Союза студентов и аспирантов ВКонтакте». Диана Шлинкова, Фарид Захитуглы, Универ -Ньюс. Казанский федеральный университет посетила делегация во главе с чрезвычайным и полномочным послом Киргизской республики Гульнарой Клары Самат. Подробности узнаете далее. Музей хранится утвердительная крана. О создании университета, подписано Александром Пивовым, министром народного просвещения. Еще до Наполеоновских войн, 1804-й -го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 В Казанском Кремле президент Татарстана Рустам Мениханов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан. Наград были удостоены 54 жителя республики. В их числе профессор кафедры прикладной и экспериментальной лингвистики, а также кафедры интеллектуальных технологий поиска Института филологии и межкультурной коммуникации, доктор физико-математических наук Валерий Соловьев. На протяжении пяти лет ученый занимается описанием рукописи Алишера Новаи. Подробности о масштабном проекте «580-летию поэта» узнаем в нашем следующем сюжете. В отделе рукописей редких книг научной библиотеки имени Лобачевского находится почти 6 миллионов бесценных изданий. Одни из них –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 С 27 апреля по 22 июня студенты и сотрудники Казанского федерального университета смогут присоединиться к масштабной всероссийской акции помощи ветеранам Великой Отечественной войны «Красная гвоздика». Бумажные и металлические значки будут представлены в сетевых магазинах, на интернет-ресурсах, а также его будут раздавать волонтеры. Акция охватит 75 регионов нашей страны вырученные от распространения значков средства, пойдут на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны. В Институте вычислительной математики и информационных технологий Казанского университета состоялся чемпионат по информатике среди школьников. Все подробности узнаете далее. Формат чемпионата достаточно близок к ЕГЭ по информатике, поскольку в этом году экзамен значительно изменился. Привычные бумажные бланки сменились заданиями на компьютере. Основные требования, это, опять же, идет по учебной программе, потому что полностью все задачи взяты с формата ЕГЭ. Но здесь дополнительный результат, какой-то скорость прохождения, то есть быстрота решения этих задач еще учитывается. Участие в чемпионате приняли казанские школьники, учащиеся 10-х и 11-х классов. Победители получат дипломы, которые в дальнейшем могут послужить хорошим портфолио при поступлении на соответствующие направления. О данном чемпионате мне сообщил мой учитель. В принципе, это неплохая возможность проверить свои знания, как перед ЕГЭ, так и, возможно, получить какие-то призы. С 9 класса я стал увлекаться активно, стал программировать на c но, к сожалению, на... ЕГЭ, такой язык, ну, запрещен. А сейчас я активно пущаю МКБ, ну, это от, тоже от КФУ и в МИД. Это направление для 10 классников, 11 Диана Желенкова, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс. На этом все. В студии был Радик Загидулин. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!